Давненько у нас не было на проекте розового слона, да, собственно, и видео выходят, мягко говоря, не часто. Но в данное время приходится приоритет в другую сторону, вот, немного далекую от блогинга. Итак, я вам покажу, пожалуй, рекорд на моей практике по цене в соотношении со свежестью автомобиля. Те, кто владеет Hyundai i30, наверняка узнали по подголовникам, по сиденьям, ну, Каждый, наверное, автолюбитель знает свой автомобиль по тем признакам, которые другому, в принципе, ни о чем не говорят. Итак, сейчас я вам покажу взрывающий мозг вариант. Ну, если углубиться, если начать разбираться, там, анализировать, то, может быть, это не так уж и розовый слон, может, какой-нибудь там синий, голубой, фиолетовый. Но в любом случае, если правильно все точки надея расставить, с этой машины можно поймать денег, вообще ничего не делая фактически. Или какие-то минимальные вложения. Совсем уж там крошечные. В общем, давайте от слов к делу. Очередной удар по психике перфекционистов. Машина очень грязная. И пахнет, мягко говоря, не особо приятно. Я видел, конечно, погрязнее. Помните, чехол -мобиль? Но тут и собака, походу, ездила с хозяином. и Ее не мыли несколько лет однозначно. Я взял свою перчатки, потому что к этому всему прикасаться особого желания нет Вот он, дежурный набор для осмотра Но, походу, я даже не буду ничего проверять Разве что каску померю, <с> по приколу, потому что машина, походу, не крашеная Ни одного крашеного элемента я так вот сходу не увидел Есть повреждение. Дверь замята Замята довольно сильно, но ее очень легко можно просто отщелкнуть Потом пошпаклевать, покрасить Тут подверточку хорошему, в принципе, на полдня работы, и он ее в ноль увидит, потом закапать. Ну, тут такого нет, поэтому буду шпаклевать и красить. Вот здесь, смотрите, порог замят, но вот там есть технологическое отверстие. Через него клюшками выдавить, фиброй подшпаклевать. Аккуратненько вот сюда переходиком выйти, благо, что тут... Как благо? Повод есть. Вот тоже, видите, повреждения. Так вот. Раскидать, даже прям по лаку это лак, интересно, или акрил Вот В остальном, вот тут еще бампер Вылез Видимо, слетел с защелок Но это тоже ерунда Передняя резина мертвая Задняя Еще, в принципе, более-менее Ну да, еще походит 1020 То есть проходит техосмотр Вот Теперь, ребят На моей практике это Самая низкая цена в соотношении со свежестью. То есть это чистый десятый год. Вот стекла 9, по-моему, да. Но это второй месяц 10 -го года. Мультируль, 4 стеклоподъемника, кондиционер, климатроник даже. Конечно, не самая заряженная, но не пустая машина. Электрические зеркала. В общем, теперь смотрите, ребят. Человек купил ее, внимание, за 50 евро. Это действительно шокирующая цифра, потому что если говорить о Евро-2, Евро-3, даже в том числе Тесары и Гольфы, ну и все остальное до 90-х годов, да, их можно даже даром взять. Они нафиг никому не нужны уже. Их сдают на свалке. Вот. Но такую свежую машину, это Евро-4 с сажевым фильтром. Просто-напросто за эти деньги. Ну, это дело случая. Теперь главная проблема, показываю. Двигатель запускается, работает довольно ровненько, но какая-то форсунка подвисает, потому что стучит чуть-чуть на холодную и на перегазовках ну, ерунда запускается почти с полпенька и теперь показываю причину этой цены вот, слышите? форсунка стучит, теперь, ребят нужна ваша помощь, нужен ваш совет что делать потому что, я говорил часто, можно даром машину получить и пролететь с ней буквально вам ее подарят вы начнете ее ремонтировать и встрянете смотрите выплевывает антифриз, точнее воду там в рубашке, видите, вода вот, при этом вообще не греется шланги не дует и при температуре 80 и плюс она иногда, не постоянно, начинает выплевывать воду из бачка с сагой все в порядке не перегревается, еще раз говорю. Вот, все замечательно. И довольно мягко работает двигатель. Теперь, что я сделал уже? Заказал тест co 2 Завтра мы замерим наличие CO в системе охлаждения. Если нет, то, возможно, мы реально сорвем куш бинго Первым делом мы закольцуем печку и проверим, что это даст. Потому что бывает такое, что забивается радиатор. Не циркулирует. Соответственно, начинает выплевывать антифриз. Так, термостат уже снят. Он вроде как в порядке. Воздушную пробку проверим. Может, не причина. То есть поэтапно все. перепроверим проверим. Самый простой способ убедиться, если прорыв в ГБЦ или в блоке, это замерить СО2 в бачке. Проще способа не существует. Это будет в отдельном видео с кетом гараже. Даже если я... Ее не продам за интересную цену Мне интересен тот факт, что можно приобрести Такой автомобиль За столь небольшие деньги Еще раз говорю, если говорить о Евро 2 Евро 3 Они нафиг никому не нужны уже Особенно Евро 2 А Евро 4 или даже Евро 5 Сейчас посмотрим, какой у нее Экологический класс Вот пожалуйста, Евро 4 У нее стоит сажевый фильтр, скорее всего То есть это вполне себе еще проходная Тачка на которую по любому найдется клиент С этими евро нормами конечно Стало сложно продавать старье ну такую свежую По годам машину я думаю продать Не составит большого труда А давайте замерим толщину краски По моему автомобиль не крашен А нет, заднее крыло крашено но Белый цвет Походу самый беспалевный Да в принципе сделано неплохо да Шаглень нормальная Рисок нет, не пьетет А, вот, смотрите Не знаю, камера покажет или нет Вот тут видно небольшой кратерок. Смотрим дальше Тут оригинал 106 126 115, да Крыша тоже в оригинале 134 Некрашенный автомобиль Заднее крыло Только крашено 108, 115, в общем, некрашенная тачка за 50 евро, не, ну, конечно, 50 евро это он купил, я ему предложу цену, от которой он не сможет отказаться, ну, зная этого человека, он просто говорит, есть такая машина, я купил ее за столько, сколько ты мне дашь, если предложу нормальную цену, он отдаст, я знаю уже, как с ним общаться, поэтому, эта тачка будет моей, стопроцентно. Это действительно по ходу рекорд. Сейчас поедем, выбьем вот эту дверь максимально вытащи ее. Кантик, видите? И для того, чтобы с ним не мучиться, нужно максимально четко выбить повреждение. То есть мне самому не интересно еще поклевать сильно. Здесь выдув, как уже говорил, через отверстие технологическое. Здесь микрофибра, здесь желтая, чтобы было с ней проще работать. И а, завтра уже займемся. Двигателем, сделаем тест СО2 Но этот ролик будет в этом гараже Поэтому тут его не ищите финальное видео после химчистки После всех работ Я ее сам чистить не буду По понятным причинам, потому что Ну, нафиг мне это надо Она реально мерзкая Сейчас одену перчатки, сяду за руль Отгоню ее в гараж И увидимся уже В процессе ремонта этой двери Ребят, вопрос о том Где покупаешь машину так дешево это приходит со временем, это приходит с опытом Это приходит э, с обрастанием связями То есть я вспоминаю сейчас э, Те цены, которые я платил за <смех>, Те или иные автомобили, у меня волосы бы встают Сейчас бы я в жизни даже половину не дал То есть тут такой вопрос Для того, чтобы так дешево находить тачки Нужно быть в теме Нужно постоянно в этой кухне а, вариться Вот и все, коротко и ясно Поэтому, э, если вы работаете э, Честно, корректно Если вы, как сказать, ну правильно ведете свой бизнес, вам будут их приносить с доставкой. и Я не шучу сейчас на самом деле. Или же вам скажут, иди забери вот такая машина и за такую цену. Уже зная о том, что вам эта цена понравится. И не будут вам предлагать завышенные цены. СУ. Такой мерзкий руль. Так, заехали на подъемник. Ребят, кто еще не знал, подъемник это вещь удобная не только для ремонта ходовой, двигателя. Но и для покраски, для рихтовки, для всего он удобен. Без него просто как без рук уже. Чуть очистил дверь. Сейчас подогреем ее слегка. И для начала вот эту вот мятину объемную вытащим. Если дело было в Махачкале, я бы отвезу ее и все торки, И он бы мне без покраски вытащил Я Потом закапал сеть эти повреждения. И все, тут заморачиваться даже с покраской особо не хочется. Мне, ну, выбора нет. Поэтому сейчас первым делом убираем... Большую мятину и сразу же машина в цене поднимется, я не шучу. Здесь бы, конечно, ее отпотерить, но мы ее от колофрим. Обратный молоток от Этари. Гениальная вещь. Да, он не подходит везде, но в данном случае просто незаменим. Быстро и очень эффективно он такие большие мятины вытягивает. Греем слегка. Колофри работает при температуре ну, в идеале. 20-25 градусов. Сейчас в боксе 12, поэтому она будет, конечно, менее эффективно, чем в нормальной температуре. Но, тем не менее, сейчас покажу. Там довольно большая мятина. Сантиметра 3 или 4. Ушла дверь внутрь. Поверьте. На! Все! Машина стоит уже сходу 500 евро. И я не шучу, повторю еще раз. Я говорю на полном серьезе. уже намного лучше Совсем другое дело. Смотрите, буквально за несколько минут дверь преобразилась. И, в принципе, можно так оставить. Я говорю, без привлечения автомобиль уже вырос в цене, потому что раньше дверь выглядела как негодная абсолютно. Теперь тут ну, несколько часов работы зашпаклевать, вывести, покрасить. Главное, этот ткантик не потерять, потому что если его потеряешь, Потом рисовать будет жесть просто. Вот же красавчик Этари. Гениальная штука. Выручает постоянно меня. Ссылка под видео. Продается в Германии точно. В России. Не знаю, надо будет выяснять. Мишань, в России продаешь, нет? Такая вот субстанция кола-фри. Прилепляешь, выбиваешь. Она вот, если правильно приклеится, может крыло вырвать с корнями. Эта штука. Так. давайте, все-таки, наверное, сейчас я Замотую, зашпаклюю, не буду заморачиваться, это тут в принципе и не будет толстого слоя. Обычный ремонтный слой, вот здесь вот, сейчас кучками еще подлезу, выдавлю, чтобы не было большого очага шпаклевки. И вот порог тоже, как уже говорил, через технологическое отверстие выдавлю. И как раз вот до баранка, думаю, уложусь. на ущель. Ее оставлять ни в коем случае нельзя, потому что она как кариес. Пока не вырвешь с корнями, не остановится. Все, теперь подшпаклевываем и оставляем шпаклевку усесться до завтра. Завтра занимаемся мотором, но это уже в отдельном видео на секретном гараже. Пока-пока, до встречи. Хорошо, тогда давай!